Приветствуем вас на канале Alter Air, дорогие подписчики! Сегодня для вас обзор и распаковка новинки на рынке климатической техники – интеллектуального вытяжного вентилятора Solar Palau Silent Dual. За что он получил такое название? Сейчас расскажу. Испанский производитель решил выпустить вентилятор для ванны с расширенным функционалом, чтобы и два входа воздуха, два датчика и два режима работы но обо всем по порядку. На коробке, как обычно, QR-код и описание товара. Размеры, модификация, функции. Открываем коробку и сразу видим декоративную панель. Цвет белый, глянцевое исполнение. Она отличается от других моделей данного производителя по нескольким причинам. Во-первых, она разделена на две части, что способствует более активному поступлению воздуха по периметру большой и маленькой крышки. Во-вторых, датчик движения, он имеет широкий угол обзора, что способствует более точной работе вентилятора. Кроме датчика движения, в данном вентиляторе имеется еще и датчик влажности, что является неоспоримым его преимуществом. Корпус данного устройства также имеет белое исполнение. Он предназначен для потолочного или настенного монтажа. Но, видимо, в вашей ванной комнате останется только лицевая панель. Пленочный обратный клапан сзади призван для того, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов из общего винт к вам в ванную комнату. Декоративная лицевая панель легко снимается, она крепится на защелках, вторая защитная крышка крепится на винтах. Если ее снять, можем увидеть автоматику и саму крыльчатку устройства. Вентилятор имеет два режима работы – периодический и постоянный, каждый из которых подразумевает свой функционал. Детальнее о работе данной модели читайте на нашем сайте alter.air.ua или просто спрашивайте у нас в комментариях. Увидимся в следующем видео!